Здравствуйте, я нахожусь в автосалоне «Альтера», 27 километр МКАДа, города Москвы. Что могу сказать? Салон потрясающий и по дизайну, и по чистоте, и самое главное, по отношению к покупателю. Менеджеры откровенно говорят о каких-то преимуществах, недостатках данного автомобиля не завышая и не принижая, просто как информацию для покупателей. Не все покупатели имеют ну, объем информации о каких-то автомашинах. В данном случае я купила здесь автомобиль. Сейчас нахожусь в зоне оформления и ожидания. Ожидание очень комфортное. Есть очень уютный уголок с телевизором, с кофе хорошим, с чаем, с водичкой. Ну, что я могу сказать? Дай Бог, чтобы каждый салон и вообще каждое э, так, так, такого типа предприятие, будем так говорить, ценило, уважало, ну и, простите за грубость, не надувало своих клиентов. Все-таки мы все люди, и нам хочется, чтобы к нам относились уважительно, уж не говоря, что за свои собственные деньги.